Приветствую вас, любители рукоделия! Сегодня снова будем вязать снежинку, а затем придадим ей жесткую форму клеем ПВА. Делаем начальную петлю и набираем цепочку из 6 воздушных петель. Замыкаем первую и последнюю в кольцо соединительной петлей. Одна воздушная петля подъема и в кольцо вяжем 11 столбиков без накида. Связываем одиннадцатый столбик и петлю подъема соединительной петлей. Следующий ряд. Четыре воздушных петли подъема. И вяжем столбик с двумя накидами в ту же петлю, из которой выходят воздушные. Над следующим столбиком без накида вяжем 2 столбика с двумя накидами. Когда связаны все 4 столбика, в данном случае это 3 столбика и петли подъема, вяжем 3 воздушных петли. В следующий столбик без накида 2 столбика с 2 накидами. И в следующий за ним столбик два столбика с двумя накидами. Еще 4 столбика связаны, набираем 3 воздушных. В следующие 2 столбика без накида вяжем по 2 столбика с двумя накидами. 3 воздушных петли и так вяжем до конца ряда. Должно получиться 6 элементов под 4 столбика и 6 арочек из 3 воздушных. Я связала все фрагменты. Осталось довязать последнюю арочку из 3 воздушных. Привязываем ее соединительной петлей к 4 воздушной петле подъема. Этот ряд закончен. Приступаем к следующему. Одна воздушная петля и над ближайшим столбиком вяжем столбик без накида. Три воздушных. Над следующими двумя столбиками свяжем по столбику без накида. Первый. Второй. Теперь обвязываем первую арочку, столбик без накида под нее, три воздушных, столбик с двумя накидами, 8 воздушных петель. Замыкаем их в кольцо соединительной петлей. Столбик с двумя накидами подарочку. Три воздушных, чтобы спуститься вниз. Столбик без накида под арочку. Это первый лучик снежинки. Над ближайшими двумя столбиками вяжем два столбика без накида. Три воздушных, 2 столбика без накида над двумя оставшимися столбиками. Обвязываем следующую арочку. Столбик без накида, три воздушных, столбик с двумя накидами, Восемь воздушных петель, замыкаем их в кольцо, столбик с двумя накидами, три воздушных, Столбик без накида под арочку. Второй лучик готов. Так чередуем короткие и длинные элементы до конца ряда. Я связала 6 длинных и 6 коротких элементов. Связываем последний столбик ряда с петлей подъема в начале ряда, соединительной петлей. На схеме это черная точка. Теперь немного сместим петли подъема. Сначала провяжем соединительную в ближайший столбик и еще одну соединительную под арочку. На схеме они обозначены красными точками. Начинаем обвязывать первую арочку. Одна воздушная петля подъема, столбик без накида, шесть воздушных, замыкаем их в пико, Два столбика без накида под эту же арочку. Так мы обвязываем короткие лучики. Теперь обвяжем длинный. Четыре воздушных. Привязываем цепочку к верхней петельке столбиком без накида. Еще два столбика без накида. Набираем 6 воздушных. Замыкаем их в пико, 3 столбика без накида в кольцо, Свяжем второе пико из шести воздушных. Сдвигаем петельки по кольцу. Три столбика без накида. Третье пико из шести воздушных. Три столбика без накида. В верхнюю петельку длинного лучика мы вяжем вот такую конструкцию. 3 столбика без накида, пико, 3 столбика, пико, 3 столбика, пико, 3 столбика. Справа мы вязали 4 воздушных. Свяжем такую же цепочку слева. Привязываем ее столбиком без накида к маленькой арочке. Еще один столбик без накида. Пико из шести воздушных. Два столбика без накида. Покажу еще раз обвязку длинного лучика. Четыре воздушных петли. Три столбика без накида в верхнее кольцо. Пико из шести. Три столбика без накида. К 3 столбика без накида, Пико, три столбика без накида. Четыре воздушных. Столбик без накида под арочку. Так обвязываем длинные и короткие лучики до конца ряда. Когда связаны четыре воздушных в конце последнего длинного лучика, привязываем его соединительной петлей к воздушной петле подъема в начале этого ряда. Снежинка готова. Осталось обрезать хвостик нити и спрятать его в вязании. Теперь придадим нашей снежинке твердую форму. Делать это будем неразбавленным универсальным клеем ПВА. Наливаем его в небольшую емкость, сворачиваем снежинку и хорошо вымачиваем. Излишки клея отжимаем. Раскладываем на доске обернутой пищевой пленкой. Разравниваем все элементы и оставляем до полного высыхания.